Что? Не, подтягиваемся, да, Забрался там. Левая сторона у них забита все. Может, праву попробую мы видим, мы видим. Мы видим. Украл батарею, прикройте! он ну, вообще не напрягается он не целится и хэдшот держите базу я у них баты спиздил давай давай давай по правой стороне уноси я на зеленке тут сижу. не просто держите бату если они не вынут а, ни одно, то мы выиграем бля внизу бля под, под батами все, держите, не дайте разбираться Заходит на баты, заходит на баты не дайте растащить так, красавчик, отлично, отлично. спасибо красиво забыл, я, да я хуеваю, в команде вообще похую понимаешь, на батарее блять, это пиздец ты что-то бегаешь с... с такой скоростью, пиздец на самом деле не попасть, блядь. С какой то скорость? Ты без рюкзака что ли? У меня рюкзаком. На один замедление Да. А -а -а. Блять, такое а скорость, скорость. Сплошная башка, блять. А я не знаю 68 вроде бы, блять. Что 68? Ну, no. это как? Вроде, я точно что не могу пискать, сейчас после матча скажу точно, я не помню. Окей. Okay. Нас стырит баты. Охуеть выкинулся, от игра. Я ебу. Mm. По низу, скорее всего, пошел. Эй, алло, вы, блядь, баты соберите, там, блядь, как бы уносят. Нас двое стоят, вылететь шут по Вы что, гоните там, блядь? Убирайте быстрее обратно. Прикройте! Батарея у меня! А, у нас тут... блять, у нас вылетело блядь. полкоманды. Быстрее, блядь. И у них, возможно, тоже полкоманды вылетело. Остановите один Супер, я не батарею. Украл, батарею. Я подвале, украл батарею! Прикройте! Украл батарею! Прикройте! Устройся. Батарея у меня. Прикройте. Я разгрузил. Блин. Я вам кормил. Блин, На Б. Пытался унести ее в его. В установке я его убил. Ребята, батареи у меня. Не успел срам. Успел. Прикройте, батареи у меня. Блять, он сидит на левом углу э, на своей ребята, базе на вот этом заборе. Меня, прикройте. Левый угол их не базе, наверху постоянно чел сидит. Бата в палатке, помогите вниз. Прикройте! Батарея у меня! Можно еще попробовать стырить одну? Кусты или где? Слева, да, на да, Можно воровать всю базу. А суча в не хотела,